Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы будем рассматривать тему, что для меня важно сейчас. Выбираем интуитивно позиции. Первая. Вторая. Третья. Включаем интуицию внутреннее свое состояние выключаем разум и будем смотреть итак думаю что все уже выбрали начинаем первая позиция для первой позиции важно пройти прожить отпуская прошлое у кого-то ушел человек у кого-то ушли отношения у кого-то ушли какие-то знакомые с его пространство и важно понять что это нужно прожить и отпустить надо это почувствовать не а, депрессии вот этой не нужно продолжать, да, чтобы долго-долго она там была. Нет, нужно научиться, а, как минимум, а, прочувствовать это, поплакать, если кому что нужно, прожить это в музыке, в фильмах, там прострадать вот этот момент, но недолго. Уметь отпускать. Так, идем дальше. Вторая позиция. во второй позиции мы смотрим, что если у человека очень-очень что-то много есть, есть, допустим, достаток, у него все уже есть, ему скучно, ему нужно поделиться, быть щедрым, вот, либо духовного что-то много и нужно делиться с окружающими, чтобы не внутренним состоянием, которое ты проживаешь, уже напитался, да, а как бы разделять это все с другими, уметь это делать. Че... А, жадность это у нас на эмоции, на деньги, в состоянии вот эти все сказать, молодец, спасибо, там, проявлять вот это вот страдания, доброту а, нужно уметь этим всем делиться. Если у тебя много чего-то из, допустим, материального чего-то, тоже можно купить, подарить, разделить это с другими. Третья позиция. Что важно для меня сейчас? Важно в третьей позиции людям понимать, что если кто-то их обидел, то им все вернется, возвращается им все. То есть Вселенная у нас пустоты не любит. Где убыла, там прибыла. И нужно понимать, поставить себя на даже если человек очень-очень вам напакостил, какой-то враг чуть ли не номер один, нужно все равно поставить себя на его место, да, и немножечко сострадания такое проявить. Почему? Потому что, чтобы у каждого не сложилась месть, а люди понимали, что это равновесие, что он причинил, боль, он и получил в обратку, вот и вот это важно очень понять, чтобы люди были не мстительные, не злобные, не а, а, со зла все это делали, а понимать, что это вселенная показывает равновесие, что все уравновешивается таким путем в вопросе было, что для меня важно сейчас, понимать, что это так ему не надо, да, там не, чтобы это было не вместе и местья моя будет очень-очень страшна, а понимать, что это равновесие. Кому интересно было, а кому я помогла, чем смогла, рассказала какую-то информацию, Можете писать, подписываться на канал, писать сообщения, как резонирует с вами, как вы понимаете это, как вы видите этот мир, как воспринимаете это все. Мы будем делиться, обмениваться информациями. Идти дальше вперед, в развитие, развиваться. До новых встреч! Всем пока-пока! Всем удачи!